Фасолевый суп с мясом, сытное, питательное первое блюдо, рецепт фасолевого супа можно встретить в меню практически любого народа мира, делюсь своим вариантом приготовления. Рецепты приготовления фасолевого супа с мясом люди знали и использовали очень давно, похлебка или суп из фасоли быстро и надолго насыщает, рецепт супа с фасолью не сложенный, в традиционном варианте, включает в себя только доступные продукты, суп фасолевый. Рецепт которого я вам даю, может быть как мясным, так и постным. Сухую фасоль, конечно, нужно предварительно замочить. Кроме того, вам обязательно помогут наши пошаговые инструкции с фото. Готовьте и наслаждайтесь. Досмотри вида и я предложу записать список ингредиентов. Промойте фасоль и положите ее в большую кастрюлю. Вместе с говяжьей косточкой, залейте водой и доведите до кипения. Накройте крышкой и пусть варится на очень слабом огне в течение нескольких часов, пока бобы не станут мягкими. Не мешайте, потому что бобы могут превратиться впоследствии в пюре. Нарежьте сельдерей. Нарежьте лук тонкими кольцами и размельчите чеснок. Очистите и нарежьте морковь. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Как только бобы станут мягче, начинайте добавлять овощи, лавровый лист, соль и перец по вкусу, аккуратно перемешать все вместе, и пусть суп поварится еще от 45 минут до часа. Вытащите кости и отделите ее от мяса. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного ингредиенты этого вкуснейшего блюда говяжья косточка с мясом 1 штука белая фасоль 300 грамм луковица 2 штуки сельдерей 5-6 штук морковь 4-5 штук чеснок 2-3 зубчиков лавровый лист 2 штуки черный молотый перец 1 по вкусу соль 1 по вкусу количество порций 5-7 ставим лайк и подписываемся ваши отзывы очень важны Всем приятного аппетита, жду вас снова.